Сидел Чириков, воробей на ветке клёна, Может, от радости, что осень вновь пришла. Ему не нужно ни квартиры, ни дома, Его судьба приюта в жизни не нашла. Вот он, на вид очень громко И что чирикает, так громко наплевать Может, да где у него есть потомство Осенним утром кто то хочется сказать Его чириканье я на балконе слушал Он, бедолага, надрывался на ветлях я кутербродцы горем на завтрак кушал Картина вырисовывалась на глазах Заль по их нему ничто не понимаю А я хотел поговорить довольно с Лишь я чириканье его только пускаю, И друг на дорога с удовольствием глядит от взгляда пристального он разволновался, чуть чирикнул мне и сразу улетел, он так со мной наверное, попрощался, а я накалено пошел, теплюся, смотрел. От взгляда пристального он разволновался, чуть чирикнул мне и сразу улетел, он так со мной Наверно попрощался, а я на колел на Смотрел Он так со мной, Наверно попрощался, а я на колел на пожелте.